Доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами проходить Вора. Итак, э мы с вами пробрались через пещеры, которые, в которых полно было зомби. Вот, э пробрались мы с вами почти на фабрику, ну можно сказать на фабрику. Вот В комментах вы написали, я спрашивал, что же такое э маховая стрела. Маховая стрела, вы мне написали, что это стрела, такая стрела, которая э получается делает, вот допустим, и вот из такого. Пола, делает мягкий пол Короче, ну, то бишь мы сможем По такому, если выстрелим э, Маховой стрелой в этот пол То сможем пройти с вами бесшумно Вот Дальше, э, вы написали что Зомби Просто так не убить Их можно убить только святой водой Ну в принципе это мы уже поняли э, Из прошлой серии Итак, ну давайте э, Мне нужно пробраться Собственно в тюрьму так Давайте-ка здесь а, осмотримся Так, так, так, так, так, так Что у нас здесь впереди получается? Впереди у нас, смотри, есть какая-то Панель С рычагом Так Здесь ходит чувак Я никто Ты меня не видел? Я никто и звать меня никак Окей, а... Ладно, давай вот здесь попробуем Пойти. <реклама> Так, бляха Здесь видит. тоже кто-то Ну, теперь ничего не вижу ну, ну, окей, допустим Он не понял, что я здесь Так, он, по-моему, сюда куда-то пошел Но здесь стена, в смысле Ага, он идет Стой на месте и назови себя Тихо, тихо, тихо, я стою, стою, стою хм, Теперь ничего Сюда ты пойдешь, нет? Так, погоди Окей, вот здесь я в тени буду стоять Сейчас он как раз здесь пойдет и я его чпокну И сюда Все, Отлично так, куда бы тебя скинуть-то? Лежи здесь, в принципе, здесь темно. Так, окей, минус один охранник. Давай бы дальше, дальше, дальше, дальше. Смотря, а здесь полотна такие молоты, да? У Баффарда там что-то было синие какие-то штуки. А тут у нас. Так, давай-ка мы их. Вот что интересное, там за ними есть. Ничего нет. Кто там идет, кто это сказал. Я ничего не говорил. Кто там идет, то это сказал, короче. Так вот, так что святую воду. Водные стрелы, короче, я не знаю, как тратить. Либо их тратить на эти. На факелы, либо их тратить на штуки, короче, чтобы зомбарей убить. Бля, <связать> письмо да, да, кто это? Что-то я там пошумил. <связать> <связать> Сюда идет. И не скроет тебя навсегда Че ты сюда идешь, нет? Леха Ну-ка Фу, вырубил Я думал, что он меня сейчас, короче, заметит Если честно Так, давай-ка его сюда же своему дружку. Так, он здесь один был? Леха ходов, а. Слышал, там что-то кто-то нажал, походу. Ух ты, хера себе тихо-тихо-тихо-тихо тихо. тихо, тихо, тихо. А, это что помогу повернуть нет там опять с рычагом этот чувак ходит. бляха я хочу туда где где вот этот рычаг надо короче того вырубить Хочу посмотреть, что рычаг откроет. Так, окей. Давай, стратим. Стрелу. Если пройти, Откуда ты взялся? Стой! Куда он бежал? Я... Ни хера себе <смех> Рубанул меня просто молотом Ладно, окей а... Пробуем еще раз Я Немножко там затупил, походу, получается Так Меня как-то вот осветило чем-то Вот видишь, у меня как-то все равно освещается здесь Мне надо Блин, идет сюда. Погоди, а он как он пройдет? Вот здесь будет проходить? да, нет, он, он по той стороне ходит. Так. Вон он. Так, а как ты пойдешь? Короче, вот по этой стороне он не ходит, получается он... Леха Да а как ты, блядь О, а ты-то кто? В смысле? Или это один и тот же? Надо быть поосторожнее Да надо, надо Так, а куда он опять убежал? Он на помощь побежал звать или чё Да, тихо. <говорит> Ни хрена. Я Хорош бегать-то. Успокойся. Я страх, Застрял! Все он меня потерял походу Он вокруг побежал Я найду тебя снова, негодяй Давай иди сюда Давай иди сюда Я найду тебя, негодяй Давай, давай, давай Вообще давай. я так сохранюсь, короче, сразу Сюда подходи Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Глядите в оба, я недавно видел чужака. Все. Вот она священная троица. Так, окей. Еще э, вы писали то, что в моменте, когда молот разрочил э, зомби на куски, короче, своим молотом, оказывается у них э, молот э, освещен. поэтому они, им насрать они могут, короче. Зомбарей там фигачить Налево и направо Так Понятно Ага Короче, я так полагаю Вот эта штука, она сейчас откроет Да, а вот это что такое? Это без понятий Что-то я там А, вот это что ли запустил штуку Так а что это за штука Так куда я бегу Фабрика, окей Вот она дорога на фабрику А это что Лифт это что за лифт не найду тебя фор не найду тебя фор меня что это за лифт Тут кто то есть А, это обратно в пещеры, что ли? А, понятно. Вот здесь как раз он убил этого зомбаря. Понятно, можно было по, вот, по, этой, по этому месту, короче, пройтись. Так, куда бы его положить-то? Пускай здесь лежит. Ладно, это место мне не нужно. Это место мы прошли. Поэтому давайте двигаться дальше на, на фабрику. То бишь, в принципе, как бы дороги они все равно ведут э, в одно место, хоть как бы ты ни старался. Так, окей. Мы там выглядывали где-то, да, и снизу, помните? Откуда-то? Ну понятно, откуда, правда? Так, ладно. Кто-то есть. Что это? Кто идет? Что идет? Да Понятно? Стой, что это там? Теперь ничего. Чего не делают? А, -а, а они короче смотри делают молоты. Окей. Охренеть. Тихо, вот смотри. Это фабрика по производству молодов, получается, да? Смотри, он сейчас заливает. Типа в эту для, э, штуку для формы. Они по верху не ходят, нет? он, видал? Прикольно. вон оттуда вон оттуда я выглядывал окей понятно в принципе можно было рычаг не нажимать так а ничего не вниз вниз надо рычаг не нажимать в принципе можно было бы так надо вот этого выру... рубануть а второй еще ходит Где-то второй. Не знаю, что это было? Если ты назови себя ну, тут есть там. Тихо. Как как как к них к них пойти-то? Тихо, тихо, тихо. У нас один так а там никого? Кто них кипти мать а он как раз в тени лежит смотри Эй, ты кто? в смысле кто я в тени стою как ты меня увидел <свят> <свят> никого нет все отлично в смысле еще кто-то <свят> я хочу вот этого взять <свист> <свист> Куда он прибежал? Это ты... Это... А? О, бляха! Ему скоро конец. <свист> никого нет. Тихо, тихо, тихо. Поверь он сейчас сюда идет, да? Стой! Кто ты? Че это рано, что ли, нажал? так ладно сейчас мы его сейчас мы его вырубим так вперед немножко шлепс, все отдыхай вперед этого Что уж наверняка я глаза не мозолил идешь сюда и вот сюда отлично Так, а где... Куда мне вообще идти? Я сейчас опять, смотри, наверх пойду, да? Да? Или да, мне по низу надо идти? Погоди-ка Куда мне? Вот тюрьма Ништяк Ништяк тюрьма так катя нас держит на четвертом блоке но я думаю нам все равно нужно будет обшариваться еще ну везде кажется эти в жизни не с время я думал что блок 4 уже никогда не заснет но сейчас все стихло мы найдем этого человека найдем смерть или проклятие найдут его Ну он как раз здесь вот сейчас сказал то, что да, получается Катя держит на четвертом этаже. Ой, на четвертом этаже. На четвертом блоке. Так, он меня не увидит, если я вот так пройду сейчас. Свой на месте и назови себя. Ну, теперь ничего не вижу. Хорошо. Так, тюремный блок 3, тюремный блок 1, тюремный блок 2, 4, тюремный блок 2 В принципе, я думаю, надо будет все обла ну, облазить Поэтому, наверное, я пойдем по порядку Первый, второй, третий, четвертый Скорее всего, да? Я думаю так Так, я правильно пошел первый, да, здесь? Один, два, что-то Это что, камера? Ни хера себе. Окей, okay, нормально. А, тюремный блок 1. Нам вот сюда. Чего здесь? Проберитесь через шахты. А, типа, я выполнил. Окей. Okay. Теперь нам поиски Кати надо. А, помимо Кади. Смотри, мы знаем, что Кати находится в четвертом блоке, а остальные там мы не знаем, где. Баса Медвежатника мы не знаем, где искать. И попрошайку вот этого тоже мы не знаем, где искать. Поэтому придется все равно. Исследовать все. Я думаю, так. Так, это вот он, блок 1, блок да, получается Окей, хорошо Хорошо Ну тогда давайте на этом закончим Вот, ну, дорогие друзья а -а Начнем уже Ну, я думаю, каждая серия Там по блоку, наверное, получится, да Вот На этом я закончу а Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте Подписываемся на Инстаграм, комментируем С вами был Валерий, всем пока И не забываем делиться с друзьями. Все, удачи.